вода, которая у нас появится буквально, я так думаю, на следующей неделе. Основные характеристики солнечной воды. Солнечная вода имеет другую точку замерзания, и даже в замерзшем виде видно ее движение. Ясновидящие видят ауру этой воды в желтом свете. Отсюда ее название «Солнечная вода». Дионизированная, ультрачистая, сверхтекучая. Легкая, сбалансированная под этарею, обработанная специальными физическими полями. Дионизированная вода ультрачистая, это очень чистая, правильнее сказать сверхчистая. В ней практически нет солей. Она гораздо чище дистиллированной. Получают такую воду с помощью ионообменных смол, очищая от ионов примесей. Воду с таким свойством используют в косметологии. Делают из нее гели, кремы, средства для пилинга. Это мицеллярная вода. В медицине для приготовления лекарственных препаратов. В радиоэлектронной промышленности для промывки плат. Сверхтекучая – это приближенная к идеальной жидкости. Не имеет вязкости и теплопроводности. У нее отсутствует внутреннее трение, и она имеет минимальное поверхностное натяжение. Иголка тонет в такой воде. Данное свойство воды дает возможность максимально проникнуть в клетку. Является идеальным проводником для питательных веществ. Даже лекарства попадают в клетку гораздо лучше при помощи солнечной воды, поэтому ее очень часто используют врачи для увеличения эффективности действия лекарств. Как показывает практика, те, кто употребляет солнечную воду, выздоравливают намного быстрее, чем те, кто просто пьет лекарства. И конечно же, кто принимает биологически ценную пищу, биологически активные добавки к пище, желая увеличить усвояемость этих ценных продуктов, употребляют для этого солнечную воду. Такую воду используют в гомеопатии и медицине для снижения лекарственных доз и промывания клетки. Для сверхтекучей воды, естественно, и бутылка используется специальная. Сбалансированная педитерея – это легкая вода объединенная по дейтерею и по тяжелым изотопам кислорода, считается стимулятором жизни. В чистом виде легкой воды в природе не существует. Питьевая вода, частично только очищенная дейтереей, является целебной для человека. Она позволяет существенно повысить устойчивость организма к химическим ядам, канцерогенам, радиации и тем самым снижает риск болезни, в первую очередь онкологических заболеваний и сахарного диабета. Обработанная специальными физическими полями, ультрафиолетами и инфракрасными лучами, магнитными и торсионными полями с последующими микронасыщениями, специальными газами и минералами, солнечная вода активизирует все биологические процессы. Это уникальная вода. Она создается путем специальной технологии. Получает ее из льда путем замораживания холодного пара, затем в процессе его таяния она подвергается облучению. Проще говоря, получается талая вода по свойствам, аналогичным воде, образующейся при таянии льда на вершинах гор под воздействием солнечного облучения и даже превосходящим талую высокогорную воду по свойствам. Области использования солнечной воды. В кардиологии для лечения склероза сосудов. В эндокринологии при нарушении работы желез, это диабет, щитовидная железа. В гастроэнерологии при нарушении работы печени. В гинекологии и урологии – заболевания малого таза мужчин и женщин. В онкологии – задержка метастазирования и снижение потери веса у онкобольных, повышение иммунитета при лучевой и химиотерапии. В офтальмологии – катаракта, глаукома. В реабилитологии – космонавтов, лиц, профессионально связанных с воздействием ионизированных излучений, после тяжелых хирургических вмешательств, плохо заживающих ран – и нагноений. В косметологии регулярное применение улучшает общее состояние кожи и способствует ее омолаживанию. Что делает в организме солнечная вода? Солнечная вода легко усваивается, поэтому не требует энергии на ее усвоение. Сохраненную энергию она дает клеткам, заряжает их потенциал, дает импульс в мозг для восстановления и омоложения организма. Солнечная вода повышает всасываемость в желудочно-кишечный тракт, особенно в тонком кишечнике, и способствует очищению от токсинов клетки. Таким образом, при употреблении солнечной воды повышается усвояемость биологически чистых продуктов. В данном случае наши продукты в Авроры. Солнечная вода влияет на энергетическое тело человека. В человеческом организме есть физическое есть энергетическое тело. Это невидимая часть, но она больше по размеру, чем физическое тело. Те, кто работает с энергетикой, объясняют это зачастую довольно сложно, но если упростить все эти объяснения, они сводятся к одному. Энергия пронизывает все наше тело. Но существует один вид энергии, 100 мВ, который дается нам при рождении один раз. Эта энергия только расходуется, не прибавляется. От того, с какой скоростью мы ее расходуем, зависит, сколько мы живем. Норма потери этой энергии – одна единица за два года. То есть к 80 годам она должна быть порядка 60 мВ. С этого момента начинаются хронические болезни и старение. Жизненный предел энергии 40 мВ. То есть если она снизилась до 40 мВ, это уже условия для развития онкологических заболеваний. Ее невозможно восполнить, но ее возможно сохранить. И способствует этому солнечная вода. Так что мы рекомендуем пить солнечную воду для сохранения энергии и замедления старения. Как пить солнечную воду? Профилактическая норма – 50 мл один раз в день. Если уже есть патологии и болезни, минимум для получения результата терапевтических патологий – 50 мл три раза в день. Или 150 мл один раз в день. Можно пить больше, передозировки не бывает. Можно закапывать ее в нос и в глаза для лучшей усвояемости. Условия хранения. Хранится солнечная вода в закрытом виде при комнатной температуре в защищенном месте от прямых солнечных лучей. В открытом виде хранится не более 10 дней. Пейте солнечную воду и заполняйте себя энергией долголетия.